Где-то там, за Амуром, простирается Китай. Его близость придает особый колорит Хабаровску. Здесь популярны традиции Востока, искусство его лекарей. В Институт экспериментальной медицины приходит много писем, и все на имя китайского врача Дзен Канчженя, уже много лет работающего в Хабаровске. На прием к нему идут и стар, и млад с самыми разнообразными заболеваниями. И никому нет отказа. Диагноз уточняется методом традиционной китайской медицины, основанном на изучении пульса больного. Лечит доктор Дзен иглоукалыванием дополненным его собственным изобретением белым шумом, а проще использованием слабого электрического тока. Китайская медицина знает сотни точек на теле человека, воздействуя на которые, врач регулирует происходящие в организме процессы, снимает боль. Сила тока, подаваемого к иглам, безопасна. Его спокойно переносят даже дети. А целебный эффект при этом глубже. Лечение протекает быстрее. Метод доктора Дзена облегчает страдания больных, дает надежду тем, кому не помогают другие средства.